Всем привет! Меня зовут Михаил Осинмук, я представитель фабрики RobotCube. В этом ролике я приготовлю пхали из шпината при помощи кухонного процессора R301 Ultra. Я буду использовать именно насадку-кутер и рекомендую пользоваться не гладким ножом, который идет в комплекте, а ножом с мелкими зубцами. Он лучше подходит для измельчения зелени преимущество приготовления пхали в кутере в том, что я сразу все ингредиенты загружаю и через несколько секунд после измельчения на скорости полторы оборотов у меня получается уже перемешанный готовый продукт. Кутер позволяет повару приготовить пхали очень быстро, буквально за несколько секунд. Просто загружаем все ингредиенты в чашу кутера. Это у нас грецкий орех, бланшированный шпинат, свежая кинза специи, чеснок и немного аджики кавказкой и э, винный красный уксус. Просто нажимаю на кнопку, скорость вращения 1500 оборотов в минуту и нам нужно подождать просто несколько секунд. Вот такая консистенция у меня получилась. Остается просто это декорировать, сформовать шарики и подать на тарелки. За считанные минуты при помощи кутера Робот Куб я приготовил пхали с зубчатым ножом. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Готовьтесь, с Робот Куб!